Еще раз доброго времени суток, уважаемые подписчики и гости канала, я Игорь Черноусов. Продолжаю записывать ролик о общении с техподдержкой МТЛ. Итак, прошло 4 дня, сегодня у нас понедельник, звонил я в четверг, также утром. Жаль, конечно, что при первом звонке я не показал календарь. Если честно, у меня была все-таки надежда, что МТЛ быстро ответит, отзвонится. Но вот за эти 4 дня на оставленный мной контактный телефон, техподдержка не перезвонила на почту, которую, на которую я просил, чтобы мне объяснили, почему происходят вот эти вот проблемы с телефоном. Опять же, никто мне не ответил. Хотя почта просматривается ежедневно по несколько раз, ну, никаких ответов нет. Ну, вот для Intel это, видимо, нормальное отношение к клиентам. Еще раз повторюсь, что номер, с которым вот происходят вот эти вот непонятности, это не мой домашний номер, это номер, на который мы даем коммерческую рекламу. Ну и сами понимаете понимаете да реклама дана а люди дозвониться не могут и вот в течение четырех дней никто не хочет мне помочь хотя эти люди аккуратно берут с нас деньги плюс берут не просто оплату ежемесячную а берут еще предоплату за следующий месяц я сейчас попробую еще раз дозвониться в техподдержку мтл надеюсь на то что будет опять же та же самая девушка Анна, потому что если будет другой человек с меня, скорее всего, снова возьмут эти заявки, меня выслушат и скажут, что вам перезвонят. Вот такая интересная схема работы. Благодарим вас за то, что нас. Если Да, еще не да нет, к, нашим клиентам, к сожалению, являюсь. Если уже наш конец, Да два. два я хочу, два я нажал. Анна, добрый день. Добрый день. Я с вами разговаривал в четверг, чтобы вы у меня три заявочки принимали. Помните, в четверг я вам звонил... Я передала акцию, поставила задачу техническому. Анна, ну вот на тот номер контактный, который я оставил, мне никто за эти 4 дня не перезвонил. И на почту, на которую я просил, чтобы они отписались, объяснили, что происходит. Давайте писем... я вас переведу сейчас на технического. И пусть тогда он вам расскажет, что может быть он там какой-то запрос отправлял, может быть нет еще ответа. Секунду. Алешка. Добрый день. Я в четверг оставлял три заявки, оставлял свой контактный телефон и почту. Это... Да, да, да, да, пока просто по одной решается, это с мелодией, потому что пока съедаются там, да, чуть-чуть, это не решено. По дозвону мы там вам звонили, девушки, все нормально было, проверяли. Ну, я тоже проверяю, то есть это было не первый раз, мне просто нужно какое-то логичное объяснение, почему это происходит, то есть стоит ли вообще давать рекламу на ваш номер или нет. Ну, потому... Не могут дозвониться, да. Да. Ну, да. а я и клиенты но ну, не могли дозвониться. Мне нужно какое-то разумное объяснение, почему это произошло. Но сейчас вам трудно будет это сказать, потому что проблемы нету. Но понимаете, потому... это проблема не только у меня. То есть ну, вы. Но ну, вы просто погуглите отзывы о компании Mtel. и вы... это смотреть, как... Нет, это отзывы, это одни и те же вещи. Внимаю. Человек, человек пишет о том же самом, что он давал рекламную кампанию на ваш номер, и народ не мог дозвониться. И я понял, что эта проблема не только у меня. И вы ему отвечали, что у вас там не работает сервер. Я не думаю, что этот человек мог врать. То есть это значит, что у вас... То есть, если сейчас набрать, мы дозвонимся. Могу при вас сейчас набрать. Ну, понимаете, если вы хотите, я вам предоставлю запись, когда я звонил и не мог дозвониться. Запись – это голос. Я, я не спорю, что это могло быть. Я же не говорю, что этого нет. Но было. мне интересно, будет ли это продолжаться? Дадите вы какие-то гарантии, что этого гарантии не Гарантии никто вам никогда не даст никаких. Как это может быть гарантии? Извините, вы нам предоставляете услуги связи и не даете У никаких... связи? Значит, это не в конкретный момент, это было в течение нескольких дней и не только у меня. Меня интересует от вас конкретный ответ. Могу ли я быть уверен, что на мой номер, на который я даю рекламу, люди сто процентов будут дозваниваться? Почему я не могу дозвониться с мобильного, а с стационарного телефона дозваниваюсь? Вы мне можете это объяснить? Сейчас я вам это не могу сказать, потому что что было в тот конкретный момент, мне неизвестно. То есть я должен вам звонить, я вам прям должен звонить вот в тот же самый конкретный момент, когда это происходит, да? Да. А вас вот в тот момент не было, когда я звонил, я просто мог оставить заявку. Я звонил, звонил вот в тот момент. Написали, она принята уже почта, да, вам приходит ответ с номером заявки. Сапер Дефис Хелп, саппорт 24.ру. То есть в этот момент вы пишете, она фиксируется. Я звонил в тот момент, то есть проблема была в четверг, я на нее вам писал несколько раз вы на нее как бы мягко говоря на мои заявки ну мягко говоря не отвечаете Мы отвечаем, на но я понимаю да опять же виноват я да что ни в чем не меня, что? нет а я вас обвиняю в том что я теряю деньги извините блин. и опять же никто не виноват то есть спросить несколько Ну то есть вы не гарантируете, что то, те услуги связи, которые вы предоставляете, они качественные, я вас правильно понял? Нет, почему да. Нет, извините, но вы не гарантируете, что могут дозвониться? Где? Нет, она может быть связана между операторами, она может быть связана с любыми моментами. Извините, я не мог дозвониться на ваш номер, на ваш номер техподдержки, та же самая ситуация. Проблема не с нами, не с операторами, а с вами. Как вы можете это прокомментировать? То есть вы предоставляете некачественные услуги связи. А пожалуйста, это. Согласитесь хотя бы с чем-то. Качественные услуги. Почему я должен это озвучивать? Ну потому что я вам не могу дозвониться с мобильного номера. Вы хотите сказать, что это качественная связь. Связь 21 века, если вам дозвониться не могут. Ну что вы вообще вот ерунду сейчас говорите? Скажите, что у нас говенная связь. Мы не даем никаких гарантий. А, ну понятно, ладно, хорошо. Каждый остался при своем мнении. Значит, пожалуйста, скажите... Да, могу сказать, я честен, если я в чем-то не прав или не могу сделать, я об этом сразу говорю. Ну, а вы начинаете юлить и сваливать на каких-то. Ну потому что почитайте, что вы отвечаете другим ну, людям. Конечно, читать, но... Ну и зря. Зря. Ну, это не мое дело, ну понятно, но вы же там работаете, извините, вы техподдержка. И вы даже не знаете, что у вас в личном кабинете, что о вас пишут другие да, люди. Ну отлично, круто, вы техподдержка, вы такие вещи говорите, вы слух-то не говорите, что вы личным кабинетом не занимаетесь. Ну, занимает, я понял. У, у вас техподдержка, один человек, это вы, больше И никого у вас там а нет. Личным кабинетом занимается другая техподдержка. Ладно, вопрос о голосовом приветствии, который мы установили, о котором я вам уже писал несколько раз, когда вы его сделаете? Вы же всегда говорите все просто. Круто. Ладно, хорошо. Третий вопрос, который... три заявки я вам отправлял? По третьей заявке вы не можете что-то сказать. Нормально. Извините, я достаточно много времени потратил, рассказываю вашему администратору. Третья заявка заключалась в голосовой почте. Вы от меня просили, что я вам предоставил голосовое приветствие на голосовую почту. Я вам его записал. Где оно? Стоит какой-то англоязычный. Я, конечно, понимаю, что мы языковой центр, но все-таки вы просили, я вам передал. А ну, вместе с голосовым приветствием я вам отправлял два файла. Это было больше полутора месяцев назад. Да. Чем, чем, чем открывать эти биновские файлы, которые приходят за голосов? Какие? Что? Какие файлы еще раз? Ну ваша голосовая почта высылает файлы с расширением bin. Чем их можно открыть и послушать? Нет, bin это системный файл, он должен быть приходить. Но я вам еще раз говорю, ваша голосовая почта вот высылает файлы с расширением bin. Это профессиональный. Угу. Ваша голосовая почта высылает файлы с расширением BIN. Это файлы, которые каким-то профессионалом... Я понял, но его не надо открывать. Сейчас посмотрим. А у вас там голосовая почта как срабатывает, когда никто не отвечает? Да. Да. Угу, сейчас посмотрим. Нет, BIN это не то. Не надо его трогать. Но ничего другого да, не приходит. Проверяю. Алло. Алло, да-да, секундочку. Сейчас смотрим как раз... Не, ну вы давайте, я просто у меня работа. Почты, да? Значит, давайте-то подрезюмируем. По Все, я тоже на это очень надеялся. Значит, голосовую почту вы доделаете по поводу обрезания обрезания голосового приветствия. Это понятно, это, это ron А почему ваша не обрезается? Потому что у вас стоит своя АТС. Ваше не с Я с городского звоню, оно также обрезается, То есть мы это уже проходили, это второе объяснение, которое вы дали. Вначале вы попросили меня перемонтировать, ставить паузу. Да, время, до ну, Я добавил в секунду и несколько и в начало. Ну, вот, но оно проглатывается и вовремя, при звонке из мобильного, из городского. Я вам сейчас с городского звоню, оно, оно также проглатывается. Вот, но скажите, самый важный для меня вопрос, значит, если я не могу дозвониться с мобильного на свой номер, а мои действия какие? Я вам сразу пишу. Прям Вы в... пишете время, с какого мобильного не могли дозвониться? Ну, вот в четверг, когда я звонил, я вот не мог дозвониться с мобильного оператора Теле-2. <зе> Просто в четверг могла такая проблема будет. вот почему я говорю, что в конкретном случае смотреть каждый, потому что там работы велись. Хорошо. И в течение... Да, Хорошо, я, я вам буду теперь писать, хотя, наверное, писать да. уже буду редко. Но я вам да, просто, просто, просто рекомендую, вы почитайте, что о вас пишут в интернете. Да, ну, это пусть читают те, кто должен это, отвечать на руководство а. и прочее. Я а. понимаю вас, но... Ну, понятно. А не, район. вы меня не понимаете, то есть я потерял очень да. много денег, потому что мы Нет, очень занимаемся. надеемся... Прекрасно, я говорю, то есть я, этим должны заниматься люди, которые... Кто? Скажите конкретно, кто? Кто этот человек, который за что-то отвечает? Девочка, которая принимает звонки? Она просто собирается. Да, поэтому... А, то есть у вас кто-то там есть, кто за что-то за все, за все отвечает? Ну, должен быть, конечно. Я надеюсь на это. А, все, окей, спасибо. А можете на девочку переключитесь, чтобы я не перезвонил, а то там... Сейчас, спасибо. Алло. А -а -а. Анна, добрый день. А техподдержка сказала, что у вас есть человек, который за все отвечает. То есть, вот, видимо, да, это наш начальник отдела расчетов, вот. но у нас в понедельник в отпуске будет только 1 декабря. С начальником отдела расчетов я разговаривал, это девушка, которая мне делала выписку, то есть она у вас главная, да? Да, Татьяна. То есть по всем вопросам, которые вот меня тут не устраивают, мы теряем деньги, то есть звонить Татьяне, да? Да, да, конечно. Только она сейчас в отпуске будет 1 декабря на работе. Ага, понятно. Все, спасибо. Извините. Угу, всего доброго. Ну вот такой продуктивный разговор, во всяком случае, нашел человека, с которого, возможно, что-то можно и спросить, потому что человека, с которым мы заключали договор, она технических нюансов не знает, техподдержка, видите, как бы... Своими только делами занимается одна девушка, принимает заявки, вот, но наконец-то, наверное, я нашел человека, которому можно высказать все, что я думаю о компании. Но больше с этим МТЛ я связываться абсолютно не буду, об этом МТЛ я забуду, как о страшном сне, запишу последний результирующий ролик, выскажу все, что я о них думал и на этом Эпопея с МТЛ у меня закончена. Спасибо всем, кто досмотрел этот длинный ролик до конца. Успехов, счастья!